I don't know. разумеется, все начинается, как известно, с поножовщины. Вот, дружба начинается с улыбки, а Counter-Strike начинается с резни. Команда Хаджима и оборона план Ураган Атака в данный момент будут определять, кто же за какую сторону будет начинать на карте Дейнферном. Классик два минуса, минус от Вайлда. Ну и пока что у команды план Ураган. А, план, по всей видимости, созрел. Ну, такой себе. Да, Рома. Рома и FX остаются вдвоем. Ромку зарезали, FX успевает сделать минус. К сожалению, этот минус абсолютно ничего не меняет. И там как-то вот беда. А пробовал на Twitch заходить, там что-то подлагивает. Где лучше смотреть? Тут или там. Ну. Все зависит. Так, кстати, Хаджи, мы решили э, остаться, естественно, в сильной стороне. А, что касается смотреть на Твиче или на Ютубе, ну, если вам хочется побольше общения, то, наверное, все-таки на Ютубе, потому что там я и чаще читаю чат и чаще, в принципе, наблюдаю за... Ну, oh, вернее, не чаще, больше зрителей, короче, находится именно на Ютубе. Но качество картинки, сугубо по моему личному мнению, на Твиче все-таки немного получше. Итак, начинается первый матч, и первый минус уже от FX а залетает прямо сейчас вот в Хома Сапиенса. Прямо ему в черешенку на точке А. И моментальная перетяжка под точку Б от план урагана. При этом, кстати, игроки обороны уже не совсем по-продумански, но точку Б без внимания оставили. Встянулись и поверили в то, что ä, план ураган будут выходить именно на точку А. Пока игроки обороны идут на ретейк, давайте быстренько по составам. Классик, адвокат Уайлд, джиджи -Джи и Худ. Sapiens за команду Хаджиме, за команду План Ураган, FX, Астарот, Море, Хома и Рома. Вот Море, Хома и Рома. Это вот даже какая-то скороговорка прям получилась. GG у нас что-то умер. Что-то умер сам по себе. Минус от FX и минус от Морюшка, дамы и господа. И неожиданно, но атака забирает пистолетный раунд в свой актив. Вот такие вот делишки. Don't Белуза by дефьюза. Ну, тут проблема Константин в том, что даже если бы и были дефюз-киты у игроков коллектива Хаджиме, скорее всего, эти киты, ну, вернее, не скорее всего, а как мы с вами видели, они так и, в общем-то, и не понадобились. Воу! Астарот. Ты что так сильно лагаешь-то? А, флешка в лицо классику, естественно, после этой флешки. Моментально. Забвение, так скажем, случается с игроком обороны Убивает его, в общем, GG у нас вылетает сервер К сожалению, для команды Хаджимы они вообще еще и остаются номинально в меньшинстве Поэтому теперь придется потеть э, в два, то и в три раза сильнее Ну, Рома, Рома, что же с вашей стрельбой такое происходит? Не удается забрать в перестрелке с Галила своего Визави, пытается забрать второго, но и здесь Астарот ворует флаги у Романа. Роману ни один кил сделать, к сожалению, так и не удалось в результате на удержании вражеского ретейка. Итого 2-0. Ну, пока план Ураган, разумеется, забирают себе все раунды, которые должны забирать, иначе, в принципе, не должно быть, учитывая факт того, что э, игроки... Потеряли экономику игроки обороны Ну, как еще вы себе представляете Победу в меньшинстве без экономики На мой взгляд, вообще, план Ураган Могут реализовывать самую банальную и простую тактику Это просто ходить, пушить соперника И особо ничего, на самом деле, придумывать здесь, в общем-то, не нужно Просто давить на численный перевес Астарот отрезает классика, который пытался сейчас поджать Игроков атаки со спины Аркадий с точки Б Даблкил от ФХа и снова Астарот минус адвокат, и это третий, дорогие мои друзья. Не обращайте внимания на то, что у нас здесь какой-то неподписанный человечек есть. Это на самом деле подвисшая моделька того самого GG, который вылетел, к сожалению, в ходе... По-моему, первого пистолетного раунда. Но это, на самом деле, уж не так важно, когда он вылетел. Важно, что он вылетел. И хорошо бы, если бы он вернулся. Вот у нас там Хитман, кстати говоря, в спектаторах появляется. Возможно, он и станет пятым игроком коллектива Хаджиме. И да, он заходит именно за них. Хома, кстати, отличный размен, Забирает адвоката в ответ за гибель Астарота. Ну и продолжается, в общем-то, в общем-то, Махач. Махач под точкой Б. Где атака, кстати, очень здорово посе просела а, по лайфбарам. Homo sapiens, а, поймав... Парочку флешек, и увидев парочку дымов, пытался э, на ход ноги забросить своим соперникам несколько пуль, но не удалось, и по результату точка Б опять же потерялась. Классик и Вайлд остаются вдвоем. Хитман у нас хоть отображается уже на сервере, но на самом деле его нет. Вайлд делает два минуса, погибает от рук Хомы. И проблема в том, что Классик не пошел ретейкать со своим тиммейтом этот раунд. А вот если бы пошел, я думаю, кстати... Можно было бы и попробовать ретейкнуть, потому что, ну, Хома и FX, грубо говоря, еле-еле дышут, 29 хп и 13. Там можно было бы повоевать даже с юспиком. На самом-то деле все могло бы быть... Очень и очень просто в этом раунде для коллектива Хаджима, и они могли побороться за него, что самое интересное, даже находясь в численном меньшинстве. Но по факту мы с вами видим четвертый раунд за командой План Ураган, и сильная сторона пока не взяла ни единого раунда. Это на самом деле достаточно тревожная история. Ну, посмотрим. Появился пятый игрок, это же Хитман, и это замечательно, и мы будем надеяться на то, что он поможет команде Хаджима и станет а Чуть-чуть попроще Рома Рома, Рома, Роман Минус Вайлд под точкой Б И попытка, по всей видимости, зайти в очередной раз именно на точку Б будет, да? Или нет? Или все-таки нет? Все-таки нет попытка захода в ребра, дорогие друзья Адвокат! Товарищ адвокат! Море! Дабл кил в разменчик. Ничего себе, с четырьмя ХП. Представительница прекрасного пола из команды План Ураган. Удается покинуть опасную позицию и убежать под точку Б. Ну, а Рома тем временем делает еще один минус под спотом. Все тем же самым спотом Б. И Хитман остается в соло один против троих. Ну вот, теперь мы и посмотрим, поможет ли... Вся вот эта вот история, да, поможет ли, сумеет ли Хитман... С 84 хелспоинтами. Ну, хоть как-то что-то поменять. Очевидно, конечно, что нет. Да, прилетел дым. Хитман понял, что все, не получится. Совсем ничего не получится. И поэтому надо просто прятаться. Но это уже, между прочим, дорогие друзья, 5-0. И это повод прям совсем-совсем сильно э, забояться происходящего. Константин, сразу говорю, Володя троллит. Вот, Володя троллит. Это уже, кстати, настолько стало не смешно, что, ну, каждый раз... Уже кроме Володи, на самом деле, этот вопрос никто не задает, Но Володя продолжает постоянно задавать этот вопрос, думая, что меня до сих пор этим вопросом заколебывают на каждой трансляции. Хотя, на самом деле, это совсем не так. Но в общем, не обращай внимания, Константин. Володя тебя просто троллирует. А, Юрка, привет! А касаемо... Паузы не знаю. Касаемо паузы не знаю, что нужно делать. Паузу, конечно, брать стоит, если у соперника вылет, но с другой стороны, если это правило не оговорено, то нет никакой нужды и никакого обязательства в том, что эту паузу нужно делать. Я же его знаю, что он не новичок. Ну, Но я понял, Константин, я так, на всякий случай. Вдруг ты просто не признал Володьку и решил а, на, на серьезном лице, так говорится, тащить. Оп, первый минус от адвоката по fx -у. неожиданно. Астарот-то вообще уже находится на бомб адвоката. почему морюшка не спасает? А море, море, море такое синее, прекрасное. И нет, еще один минус от адвоката. Хома. 92 хп, флешка, ну, достаточно, на самом деле, такая себе, я не знаю, кого она должна была там, в принципе, ослепить, ну, 5-1, честно сказать, план ураган э, не продемонстрировали плана на раунд никакого, просто ворвались, короче, как говорится, с ноги и попытались э, завоевать точку А, ну, это не так работает, на самом деле, нужно немножко... Э... Более вдумчиво, что ли, да, так скажем, разыгрывать позиции, а не просто нахрапом брать. Даже при счете 5-1, типа, надо задумываться все-таки почаще. Game овер приветствую. Я думал, стрим завтра. Нет, стримы каждый день, как известно. Кроме вчера. Кроме вчера и на этой неделе еще в субботу не будет трансляции. А во все остальные дни будут трансляции. что у нас там сегодня, завтра и послезавтра смотрим Турнир от замечательного проекта «Антистресс». А в воскресенье я буду играть на паблик-сервере а, «Горячая соседка». И если вы хотите, кстати, со мной поиграть, присоединяйтесь. Адвокат! Минус FX. Хома, ответный минус по адвокату. В этот раз его с этой позиции все-таки выбили. Саппорта не было, и никто не сумел помочь игроку обороны. Оставшемуся один на один. Рома как сейчас мог сделать? Красиво! Красиво мог застрелить сразу двоечку оппонентов. Но нет, Вайлд все-таки выжил. 26 хп у него осталось. И... Хаешка от Хомы догоняет Вайлда в результате лишая Возможности команду Хаджиме на победу В этом раунде счет 6-1 О нет, опять горячая соседка Володя, а что тебе не нравится в сервере горячая соседка? Единственное, что мне В предыдущем стриме не понравилось Это я прям смело могу сказать а, Проблема в том, что туда Хрен подконнектишься <смех> Потому что там просто нон-стопом uh, 32 из 32. Поэтому, да, туда можно не всегда залететь. Хитман! Минус FX. Рома занял, кстати говоря, ребра. И, в принципе, в не самой очевидной позиции, скажем так, находится Хитман. Хороший спрейдаун минус Астарот. И, кстати, кстати, кстати, нет! Рома выбегает под зелень и не дает Хитману перезарядиться. Следом Рома и Хома... Крушат, ломают и уничтожают Позиции своих врагов И счет в матче Незамедлительно меняется на еще более Неприятный а, для коллектива Хаджиме. это 7-1 Это уже действительно на самом деле Страшная история, да, это не тот сервер Где Нео выиграл 500 рублей Нет, нет, не тот Вы, Володя, путаете Тот был а, Какая-то там Что-то с сатаной связано вот где он выиграл А это другой сервер Ну на канале можно посмотреть У меня стрим сохранен С äh, паблик сервера Горячая соседка Привет и всем привет, Бигзот! Приветствую! Адвокаты и ФХ размениваются на точке Б. Очень быстрый и наглый в очередной раз выход от коллектива. План ураган на точку Б, где Хома и Мори, кстати, остаются вдвоем против Вайлда и Хитмана. Хитман уже не в непосредственной близости с кафелем, но остается один, так как его тиммейт отдался. Героически и очень быстро. Спрейдаун от Хитмана минус Хома. А перестреляет ли мадам Мори? Ой, спасибо за донатик и... Прям под донатик. План Ураган выигрывает восьмой раунд, а вместе с восьмым раундом выигрывают и первую половину, дорогие друзья. Так, что у нас там э, за донатик? Чес, 4 евро. Добрый вечер, хорошего стрима. Чес, спасибо вам большое. Жму вашу руку, спасибочки вам за донат. Вам тоже хорошего вечера и приятного просмотра. Тем временем 8-1 победа, как я уже ранее сказал, за командой план Ураган. В любом случае, но это касаемо первой половины, да, но надо что-то пытаться делать, как-то что-то подразбавить все-таки в происходящем. Будут какие-то призы для игроков во время стрима. Пока не знаю, пока не обсуждалась эта тема еще. Точно скажу только в субботу. Старот увидел соперника, забрать его, к сожалению, так и не сумел. Да ладно. <связано> как быстро и жестко этот раунд заканчивает план ураган. Вообще-то счет на самом деле уже действительно не шуточный. Не стоит забывать, что все-таки сильная сторона это как бы оборона, и команда Хаджима сейчас находится, как бы опять-таки повторюсь, в сильной стороне. И то, что они летят в ней со счетом 9-1, ну, такое себе дельце. Потому что даже если они э -э разыграют, по сути, э -э Позитивно для себя исход первой половины, и сделаю 9-6, это все равно мало позитивного на самом-то деле, да? Вау, Сапиенс, ничего себе! Вот это лепешечку сейчас повесил восторота Астароте, от FX, к сожалению, на эту лепешечку нашлись очень хитрые руки у соперника, и... Да, немножко преимущество выбитое все-таки было нивелировано. FX, FX, дорогие мои друзья, находятся вместе со своими тиммейтами на точке А. Адвокаты Wild, ну, должны, по сути, выбивать. Глупо уже уходить на сейв. При таком-то счете надо за каждую возможность победы цепляться. Ну, в противном случае... Победить тогда точно не удастся, а хоть на какой-то камбэк. Ну, как минимум, должны быть надежды. О, и вот вам, пожалуйста, по минусу делают игроки обороны, но нет. Морюшка, уничтожительница 1-3-3-7-228. Какие там еще бывают эпитеты э -э на серверах? В Counter-Strike. Ну, в общем, уничтожительница э море делает даблкил, бомба взрывается. Но вообще в этом страшного на самом деле, ничего нет. 10-1. Чатик всем, кто сейчас присоединяется на трансляцию. Приветик вам, приветик. Не всегда успеваю читать сообщения, но знаете, я их... Вижу. Не на все успеваю ответить, но вижу абсолютно все, что вы пишете. FX минус классик. Немного полагивающий Астарот вместе со своей бандой отправляются на точку Б. На споте Б у нас, кстати, есть товарищ с никнеймом Хома Сапиенс. Ну, его довольно-таки быстро с точки Б выносит вперед ногами. И фраг этот достается, кстати, Роме. Адвокат неплохой сейчас прострел дал в дым. Попал в Астарота и попал в Рому. И Вайлд все-таки добивает Астарота. Кстати, который зачем-то полез в аркадные действия. Хотя, в принципе, ситуация такова, что ну, можно спокойненько сидеть на точке «Б». И эта позиция принесет гораздо больше позитива для команды «План Ураган», чем их попытки сдержать соперника в агрессии. 2 в 2. Адвокат вырубает «ФХ» и вместе с Хитманом отправляются на ретейк точки «Б». Хома ждет соперника, так и не дожидается его, но... Свой минус все-таки успевает сделать И это 11-1 Какие-то серьезные достаточно 11-1, дамы и господа Не забывайте Какой формат игры? Best, э, Best of 1 Все матчи, 4 матча мы с вами сегодня смотрим И эти 4 матча в формате Best of 1 встреч Сохранится стрим на ютубе? Да, Артур, разумеется, будет сохранена полная трансляция А вместе с полной трансляцией Также будут отдельно загружены Каждые матчи ну, то есть, будет нарезка, как бы, да, будет вырезана отдельно. Первая игра отдельно, вторая отдельно, третья отдельно, четвертая. И также отдельно они будут выгружены на канале. Так что все, разумеется, останется, дамы и господа. homo sapiens Снова, если бы не он, то, наверное, была бы какая-то сейчас проблема под точкой А. Но благодаря его оперативным действиям удается забрать Хому. И от этого минуса, кстати говоря, план Ураган пытаются отыграть сейчас, ну, хоть как-то разменявшись. Кстати, это удается сделать Астароту. Ну, и там уже падает двадцатка. Вместе с двадцаткой падает зелень. А, соответственно, это означает то, что точка А, а уже, по сути, сломлена. И Вайлд с Хитманом... Ну, Хитман уходит на сейв, по всей видимости, да, со снайперской винтовкой. А Вайлд где-то находится с подаркой. Ну, я не знаю, опять же... А... Сравнить ситуацию с какой-нибудь другой можно. Ну, я имею в виду, в которой было бы трезво и грамотно убегать на сейв со снайперской винтовкой. Но при счете 11-1, есть ли вообще хоть какой-то резон бежать и что-либо сейвить? Как бы здесь можно в игру не вернуться. Тут нужно просто трезво оценивать. Может, тогда не надо покупать девайс, который придется сейвить. Все-таки, ну, когда команда проигрывает с достаточно серьезным отрывом, а 12-1 это более, чем серьезный отрыв, здесь надо запотевать вообще прям нереально. И авики лучше все-таки вообще не приобретать, потому что они скорее будут тянуть э -э команду на дно. Ну... Не знаю. Ну вот вам, пожалуйста. Минус адвокат. Теперь, кстати, снайперских винтовок вообще две. Помимо Хитмана с Савиком играет еще и Классик. Ну и, как вы видите, Хитмана-то уже отправили в следующий раунд. Промах от Классика, но минус от Вайлда, тем не менее, все-таки поступил. Равная ситуация. Опять же, 3 в 3. Ну, надо ретейкать. Но АВП не мобильное. И, черт возьми, Вайлд один с 19 класс -поинтами. Как это дело? Должен ретейкать. Вот Как? Он, по сути, должен таранить сейчас точку Б, а его товарищ классик как-то должен его прикрывать. Но в результате все получилось наоборот. Почему-то классик пошел с авиком таранить точку Б, а Вайлд просто спрятался. Но в результате погибли, конечно, оба. Успели сделать парочку фрагов, но... Ключевой момент. Погибли оба. А это значит, что раунд уже не выиграть. А это значит, что он проигранный. Счет 13-1, дамы и господа. Последний раунд первой половины, который, на мой вз... взгляд, конечно, уже, к сожалению, абсолютно ничего не меняет. И план Ураган, на мой взгляд, э, все-таки выиграет этот матч. Потому что, ну, даже если 13-2... Команде Хаджиме будет очень тяжело не совершить ни одной ошибки во второй половине. А именно это нужно будет сделать для того, чтобы победить. Не ошибаться. Ну и, как следствие, вы видите выход на точку «А» где уже занята арка, уже отрезан катериспаун, и, по сути, вообще отрезаны игроки, находящиеся на точке Б от позиций на споте А. Ну, сейвить в последнем раунде, это, естественно, тоже такое себе занятие, да? Адвокат по-прежнему пока на споте Б, но тут понятно, что еще не установлена бомба и нет четкого понимания, где можно ждать соперника. Адвокат минус Астарот, но снова размена от моря и Homo сапиенс. Последним, последним игроком обороны остается. И вот как, пожалуйста, надо идти ретейкать. За 26 секунд до взрыва, 1 в 4, без дефьюз китов. А, мне так, думается, не будет. Володя, вы опоздали, я уже пошутил на тему того, что это адвокат. Да, на крылатую фразу <coughs> Гагена Да, елки-палки, опять, блин, мискликнул, <laughs> нечаянно счет удалил. Так, вот так, 14-1, итоговый счет, дорогие друзья. Ну и ждем начала второй половины, которая, кстати, не заставляет себя ждать. Ну что мы получаем? Мы получаем команду План Ураган, который находится в сильной стороне и которым для победы надо выиграть два раунда. Наверное, это что-то такое, что можно сделать. Да? Ну я не думаю, что это прям будет вызывать какие-то сложности. Однако не хочу списывать команду Хаджиме, uh, -E, uh, раньше времени со счетов. Ну, вдруг, вдруг, как говорится, что-нибудь сейчас у них да залетит. О, вот это залетело! Залетело на ура, дорогие друзья! Залетел раунд без единого вообще минуса. И аж сразу два игрока из состава команды Хаджиме покинули сервер. Ну, если уж в пятером не удалось. Ой, все покидают сервер. Но нет, двое все-таки. Хитман один остался. Ну, понятно, короче, можно сказать, произошла сейчас сдача посуды, при которой уже, ну, все было Итак, очевидно, выражение в пистолетном раунде лишило денег команду Хаджима и на экономический раунд Банально никто не поверил 16-1, итоговый счет, первой половины. ой, первая половина, первого матча, простите, дорогие друзья Команда План Ураган, ну, просто побеждают в матче Просто побеждают в матче, опять же, учитывая особенность строения сетки турнирной.